Приветствуем вас! Данная направляемая медитация поможет вам подготовиться ко сну, уменьшить беспокойство ума и расслабить напряжение в теле. Вы сможете быстрее и крепче уснуть, лучше выспаться и восстановиться во время сна. С каждым сеансом улучшается здоровье и самочувствие. Примите максимально удобное положение. Сейчас самое время для того, чтобы хорошо отдохнуть. Повторяйте мысленно за мной. Я благодарю мое тело и мой ум за помощь и поддержку сегодня. И во все предыдущие дни я позволяю своему уму успокоиться. Я позволяю своему телу расслабиться. отпускаю все тревоги и волнения. Я освобождаюсь от всех забот и обязательств. и комфортно. Все мои мысли растворяются, приходит состояние умиротворения. Мое тело наполняется мягкой, приятной тяжестью и я могу уснуть в любой момент. Во время сна все клетки моего тела восстанавливаются. Происходит телесное, эмоциональное и ментальное исцеление. Я благодарю Вселенную за этот дар и за все дары в прошлом, настоящем и будущем. Я ощущаю безмятежность, спокойствие и умиротворение. Я ощущаю безмятежность, спокойствие и умиротворение. Я ощущаю безмятежность, спокойствие и умиротворение. Приятного. Снар. Nah.